Всем привет! Вы на канале Инмир, и мы рады вернуться к вам с нашей рубрикой «Новости для НПО». На самом деле у нас не так много новостей, поэтому давайте не будем тянуть и сразу перейдем к ним. В начале декабря, а именно 2, 5, 7 и 9 числа в Астане университетом КАЗГЮЮ имени Нарикбаева по инициативе Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан будут проведены обучающие курсы для журналистов, которые специализируются в правовой сфере. Лекции будут на разные темы, которые включают в себя юридическую журналистику, соотношение свободы слова, публичного интереса и право на частную жизнь и многие другие. Для участия в этом обучающем курсе вам нужно заполнить форму регистрации. Ссылку на нее вы сможете найти в описании к этому ролику. С 25 ноября по 10 декабря Организация Объединенных Наций отмечает 16 дней активных действий против гендерного насилия на тему «Сделаем мир оранжевым, покончим с насилием в отношении женщин сейчас». В Казахстане также проводится акция на тему «Стоп насилию». Целью акции является широкое информирование населения о принимаемых государственными органами совместно с НПО о мерах противодействия насилию, создание в обществе атмосферы нулевой терпимости к правонарушениям против женщин и детей. Борьба с насилием – это одна из приоритетных государственных задач. Насилие в семье порождает насилие в обществе. Задача участников акции – это активно подключиться к разъяснению среди граждан о принимаемых государством мерах профилактики и рецидива правонарушений и преступлений на семейно-бытовой почве. В ходе акции запланировано множество мероприятий. Основной акцент будет сделан на размещение в общественных местах таких как торгово-развлекательные центры, общественный транспорт, центры поддержки семьи, молодежные ресурсные центры и так далее, а также, конечно, в социальных сетях, памяток и информации о возможностях защиты от посягательств на жизнь и здоровье, в том числе и о действующих колл-центрах и центрах поддержки семьи. Вы также можете принять участие в акции «Стоп насилию» опубликовав различные посты в своих социальных сетях. Ссылку на необходимые логотипы, хэштеги и так далее вы сможете найти также в описании к этому ролику. В эту среду, 30 ноября, общественный фонд «Информационно-ресурсный центр» проводит онлайн «Круглый стол» по результатам деятельности Гражданского центра Алматы в 2022 году. Гражданский центр Алматы – это универсальная площадка по развитию гражданских инициатив, совершенствованию работы НПО, содействию реализации социально значимых проектов и предложений общественных организаций, для улучшения социальной жизни населения города Алматы. Услугами гражданского центра в этом году воспользовалось более двух тысяч человек. В основном это представители неправительственных организаций, которые получили методическую и юридическую поддержку, а также прошли обучение на площадке гражданского центра. Организаторы приглашают к участию неправительственной организации, бенефициаров, партнеров и других заинтересованных лиц. Им важно получить вашу обратную связь и предложения по улучшению работы гражданского центра. Для участия необходимо пройти предварительную регистрацию. Ссылку на нее вы также найдете в описании к этому ролику. На этом наши новости подошли к концу. Спасибо, что досмотрели ролик до конца. И не забудьте поделиться им с друзьями. До новых встреч!